Пассину не сохраняй. Пассину не сохраняй. Я окончательно понял, насколько мне пиздец. Мне походу полный пиздец. Я бы на это деньги не нравился. Ну давай свою хлопушку. Уу, поехали. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, как вы уже все, наверное, знаете, я не пью пиво. Принципиально уже э, который год. Именно поэтому попробуем-ка мы сделать обзорище на безалкогольную Балтику. Балтика нулевка. Все вкусы именно Балтики. Потому что безалкогольной балтийской продукции вот столько, а это Иван. Вот. И Иван мне поможет оценить. <клёх> Балтика грейпфрут. 35 калорий. Балтика просто нуль. Ячменная. Балтика нуль пшеничная. И Балтика малина. Нулевая. Пить пиво. Давай, давай, давай, с малины начнем. Почитаем информацию. Вода, бла-бла-бла, ячмень пивоваренный, бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Короче, алкоголя здесь не более 0,5. 0,5 это Не более пол-литра? Не более 0,5. Так что попробуем. Даже на пиво не похоже. Ну как бы, блядь, лимонадик. Лимонадик, да? Компот просто, да. Причем компот как бы невкусный. Вот если компот, то невкусный. А он, он не тип... должен так пениться, да? Да. Просто надо просто постоять ему дать. Чтобы вышли. Газ вышел здесь Тогда, наверное, более вкуснее бы. С пивом, материалами пахнет. Пивоматериалы, я не знаю, какие-то субпродукты, фта. Не, ну получается, по сути, вот после этой э, балтики малиновой я не нарушил свой обед. Я не чувствую здесь пиво, то есть я вот дал себе зарок не пить пиво, то есть я и как бы не пил пиво. Так сейчас ты все равно попробуешь пиво. Думаешь, думаешь что-то из этого пива? Пшеничный и ячменный, я думаю, по-любому вкус пива все равно есть. Ну давай. Давай попробуем. Я не знаю, что там дальше, что там было. Синяя банка, да? Пшеничная. Ну, судя по пени, наверное, как-то вот так и должно совпадать. Пахнет пшеном. Да? Вот оно, мутное. Не, блядь, я бы на это деньги не тратил. Даже вообще не пиво. Вода какая. Это моча, блядь, нахуй. Можно я это просто дальше не буду, блядь, ну это, блядь, даже, ну, вообще ни о чем. просто вода, реально. Со вкусом ячменя. И то, таким вялым. Концентрация, наверное, да, на бочку там ну, ну, это прям вообще не. На зерно. Это хоть какой-то намек, вот вот малиновое там что-то есть, там как-то На брульках, да, или как это? Это Зеленая, как она? Все. Ну это обычная безалкогольная балтика. Тоже мачо-мача. Вообще петушня, блять, прям, вот я не знаю. Мне торговый представитель Балтики как-то рассказывал, как они делают нулевое пиво. То есть он был на заводе и видел, как это все делается. Разбавляют водой? Нет, вымораживают. С помощью диких температур они выгоняют алкоголь из нормального пива. То есть сварили пиво, условный там, тубор, в тройку, там семерку, качественную, хорошую, и потом ее адскими минусовыми температурами из нее выгоняют алкоголь. Нахуй! Чушь! Согласен. Дичь вообще! Вот. А Грифут-то, здесь по вкуснее будет. Грейпфрут должен иметь место быть. Ну, как маленько, да, так и ничего. В компози. Да, вот, вот безалкогольное со вкусом, оно имеет место быть. А вот безалкогольное просто безалкогольное. Да хрен знает, это муть, конечно. Короче, вот это к чертям собачьим. Это тоже, тоже в топку. А вот это вот пусть будет. Хоть и 0,33 за полтинник но оно хоть, хоть вкус какой-то имеет, но это вообще даже не, нету ни вкуса ни пива, ни вкуса ячменя, ни вкуса абсолютно никакого. Это вот все салаут. Вот. А вот это вот имеет место быть. Как лимонадик там, не знаю. Заходит, заходит. Так что вот такой вот коротенький-быстренький, шустенький обзорище на всю Балтийскую нулевую продукцию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала.